приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и сегодня мы с вами поговорим о соединении Юпитера и Плутона мы с вами рассмотрим на кого повлияет этот аспект как он себя проявляет и действительно ли можно считать этот аспект Аспектов миллионера. Условно это видео можно разделить на две части. Вначале мы с вами поговорим об общем влиянии этого аспекта на мир, а во второй части поговорим о влиянии на каждый знак зодиака отдельно. Поэтому с учетом того, что видео у нас получается объемным, обязательно предусмотрен тайминг. И для того, чтобы найти нужную часть, Переходите в первый закрепленный комментарий под этим видео, а также в описании под этим видео. Юпитер и Плутон это медленные планеты, поэтому они влияют на государства, на страны и также на простых людей. Соединение Юпитера и Плутона в первую очередь обозначает то, что деньги меняют руки, идет большое перераспределение финансов, а также смена финансового доминирования. Все-таки это соединение у нас находится в знаке Козерог, поэтому в первую очередь идет речь о перераспределении финансов между странами в мире, а также э, этот аспект говорит о том, что будет меняться финансовое доминирование в ближайшие несколько лет. Особенностью этого аспекта является то, что тот год, когда он происходит, в большей степени важен для влиятельных людей, для тех, кто приближен к власти. Для простых людей последствия этого аспекта становятся по-настоящему видны на следующий год. И поэтому на самом деле масштабы этого аспекта мы сможем оценить уже в следующем году. И очевидно, что это будет мировой кризис, так как всегда соединение Юпитера и Плутона влечет за собой год либо два года финансового кризиса. Это соединение происходит раз в 13 лет, и вы можете увидеть сейчас на экране даты, когда было это соединение, и если вы рождены в этом году, это значит, что в вашей натальной карте есть это соединение планет. И это говорит о том, что вы будете особенно ярко его ощущать и на него реагировать. Как именно мы с вами разберем дальше? Юпитер в астрологии также обозначает веру, идею. А соединение Юпитера с Плутоном дает желание идти до конца в тех вопросах, в которые ты веришь. Поэтому могут быть определенные религиозные движения и в этом плане мы можем видеть только начало этих процессов, которые будут более заметны уже в следующем 2021 году. Когда Юпитер соединяется с Плутоном, он подталкивает каждого из нас прочувствовать свою значимость. И уже зависимо от того, насколько этот транзит влияет на нашу карту, мы можем эту значимость транслировать во внешнюю среду. К тому же данный аспект способствует объединению людей, и каждый человек ищет своих единомышленников, ищет тех, с кем ему по пути, и кто разделяет его ценности. Соединение Юпитера и Плутона изначально заложен очень стремительный рост и развитие. Поэтому сам по себе аспект создает кризисные ситуации, сложные условия, которые заставляют человека менять что-то в своей жизни и интенсивно развиваться. Плутон часто олицетворяет проблему которая существует в нашей жизни и которая вызывает стресс поэтому соединение юпитера и плутона зачастую дает возможность решить те проблемы и те вопросы которые беспокоили нас продолжительный период времени вопросы развития в социуме а также достижения поставленных материальных целей тоже являются в фокусе внимания данного аспекта поэтому его можно считать идеальным для стремительного роста в карьерном плане и одновременно больших финансовых достижений. Этот аспект дает определенный драйв. Юпитер ⁇ это вера в собственные силы, возможность увидеть перспективу, а Плутон ⁇ это пробивные способности. И сочетание этих двух планет еще и в таком структурированном знаке Козерог дает возможность действительно увидеть перспективы и стремительно их достигать. Этот транзит в первую очередь влияет благоприятно на гранты, налоги, бизнес, а также сферу образования. Безусловно, те люди, которые приближены к власти, также смогут получить определенные преимущества и выгоды, так как, повторюсь, Данный аспект все-таки происходит в козероге, поэтому в первую очередь его будут ощущать те, кто находится у руля, у власти, либо кто приближен к этим людям. Самой глубокой стороной этого аспекта является то, что он открывает наши истинные желания. Поэтому если вы обнаружили, что в 2020 году, вы начали кому-то завидовать, то это, скорее всего, говорит о ваших нереализованных желаниях. И это должно стать для вас стимулом развиваться и добиваться высот. В принципе, Юпитер — это в первую очередь планета, которая расширяет разум, которая дает возможность человеку увидеть новые перспективы, посмотреть на мир более широко. Именно поэтому Юпитер для многих в этом году может открыть глаза на то, как можно развиваться в его карьере или в том направлении, которое вас начало интересовать в этом году. Чего же стоит опасаться в этот период? На самом деле на соединение Юпитера и Плутона дает кардинальность в действиях. И человек, однажды решив, любой ценой удовлетворить свои желания может переступать через определенную грань. Поэтому на самом деле нужно контролировать себя и свои действия для того, чтобы не идти в разрез с общепринятыми нормами. Также этот аспект дает чувство собственной важности. Некоторым людям это может вредить, мешать, наоборот, добиваться высот. А для некоторых людей... Это чувство может стать причиной, чтобы идти по головам. Часто данный аспект в негативе дает ощущение, что все сходит с рук, будто бы пришло время рисковать, переходить какую-то черту, все равно никто этого не заметит, все равно на это не обратят внимания. Но на самом деле это не так. Поэтому, несмотря на возрастающие амбиции, все-таки нужно хорошо обдумывать свои действия и думать не только касательно текущего момента, но и наперед. Когда Юпитер соединяется с Плутоном в Козероге, мы начинаем ценить последовательные действия. Несмотря на то, что данное соединение дает большой порыв и стремление получить все прямо здесь и сейчас, но более выигрышной стратегией является структура, наличие структуры и действия шаг за шагом, которые позволяют медленно, но уверенно идти вверх. Позитив этого аспекта заключается в том, что он внушает человеку желание менять свою жизнь к лучшему. Как правило, начинается аспект с ощущения неудовлетворенности тем, как обстоят дела в жизни, и как следствие человек видит возможности, как можно этот вопрос решить, как можно найти выход из этой ситуации. По сути, то, как вы определите для себя успех в этом году — будет влиять на то, как сложится ваша жизнь в ближайшие несколько лет. Повторюсь, то, что происходит в 2020 году, это вершина айсберга. Как бы нам не хотелось верить, что все, что было в 2020 году, в этом году и останется, но на самом деле это не так. 2020 год — это начало новых циклов и новых процессов, и мы сможем увидеть эти процессы в полном масштабе уже в двадцать первом и в двадцать втором году напоминаю что первое соединение юпитера и плутона в этом году было в начале апреля и активно ощущать мы его начали с марта этого года и в середине ноября будет заключительное третье соединение этих планет. И на самом деле это самое сильное соединение, которое по-настоящему будет подталкивать нас к определенным решениям, к смелым действиям. И то, что мы сделаем по данному соединению, во многом поможет нам удержаться на плаву в последующие несколько лет. Переходим с вами к теме индивидуального влияния этого аспекта. На самом деле отчасти я уже ответила на этот вопрос. Если в вашей натальной карте есть соединение Юпитера и Плутона, вы однозначно будете сильно реагировать на этот аспект, так как в вашем характере уже заложены черты, этих двух планет в соединении, поэтому вы, по сути, имеете уже готовый тип реакции на этот аспект и на происходящее. Также данный аспект повлияет очень сильно на тех, у кого он соединяется с какой-то планетой либо находится в другом аспекте. Но в целом хочу сказать, что за счет того, что мы говорим о двух медленных планетах, которые влияют на мировую экономику он не пройдет бесследно ни для кого. Поэтому однозначно он будет влиять на каждого из нас, просто на кого-то сильнее, а на кого-то в меньшей степени. Кстати, если в вашей натальной карте есть соединение Юпитера и Плутона, это значит, что от природы вы обладаете талантом использовать возможности прямо здесь и сейчас. Это аспект быстрой адаптации к меняющимся условиям. Поэтому 2020 год может стать для вас вызовом и вы можете обнаружить, как ваши амбиции возрастают. И вы можете обнаружить, что появилось очень много внутренней силы и желания добиваться поставленных целей. Поэтому вы можете будто бы включаться в этом году, будто бы просыпаться. И на самом деле этот год может принести в вашу жизнь очень много достижений. Переходим с вами к анализу влияния данного соединения на каждый знак зодиака. Вы можете просматривать этот прогноз по солнечному знаку или по знаку своего асцендента. Очень важно понимать, что, по сути, эта трактовка — это будто бы ваш способ реагировать на те перемены, которые происходят во внешней среде. Это то, что вам было бы уместно делать для того, чтобы ощущать себя сейчас в безопасности и ощущать себя так, будто бы вы финансово защищены. Начнем с Козерога, ведь данное соединение происходит в вашем первом доме. Это значит, что оно влияет на вас очень и очень сильно. На самом деле соединение Юпитера и Плутона дает Козерогу ту важную черту в характере, которая им всегда не хватает. Это вера в себя, это амбиции. Козероги на самом деле склонны себя недооценивать и сомневаться в своих возможностях. Данный аспект не оставляет выбора, он заставляет рисковать, становиться авантюристами, экспертами в своей области знаний, и они заставляют идти вперед. И по сути, по данному аспекту можно получать новые знания, но более выигрышная позиция это делиться своими знаниями с окружающими. По сути, этот аспект выравнивает вашу самооценку, он позволяет вам увидеть ваши истинные возможности и перестать в себе сомневаться. Также данный аспект позволяет вам удачным образом инвестировать, решать крупные финансовые вопросы, поэтому у многих Козерогов в этом году, в следующем году может быть крупная покупка, продажа. В целом это хороший период для финансовых инвестиций. Также данный аспект может способствовать увеличению финансовых амбиций, то есть желание зарабатывать больше, ставить ценник на свои услуги выше. Данный аспект способствует удачному займу и кредиту. Может быть так, что ваши желания на данный момент не совпадают с вашими возможностями, и это будет подталкивать вас искать альтернативные способы эту, этот вопрос закрыть. Но в целом не стоит бояться кредитов по этому аспекту. Наоборот, вы можете найти... Очень хорошие, выгодные условия для себя. Главное — не останавливаться. Позволяйте себе желать и мечтать, и идите к своим целям. Водолеи. Соединение Юпитера и Плутона находится в вашем 12-м доме. С учетом того, что последние почти три года Сатурн был в вашем 12-м доме, вы могли ощущать себя будто бы в заточении. И данное соединение — это как способ — выйти из некомфортной для вас зоны, с некомфортных для вас условий. Поэтому по данному соединению вы можете решать важные бумажные вопросы, вы можете переехать жить в другую страну, вы можете рассматривать для себя варианты иммиграции. В целом это может проявляться и на других уровнях, как то, что вы будете менять работу или будете искать выход из отношений, которые не являются для вас комфортными. По сути, вся деятельность водолея в ближайшее время будет направлена на то, чтобы обрести большую свободу. Именно свобода — это то, чего вам очень сильно не хватало последние несколько лет. И данный аспект будет подталкивать вас к тому, чтобы начать эту свободу получать. Рыбы. Соединение Юпитера и Плутона происходит в вашем 11 доме. Это значит, что силу вы обретаете благодаря влиятельным друзьям. В вашем окружении могут появиться новые друзья, которые очень успешны в финансовом плане. Либо же те люди, с которыми вы длительный период времени общались, становятся финансово успешными. И вы ощущаете возможность равняться на них, а также возможность получать от них поддержку или учиться чему-то у них. Данное соединение также будет влиять на то, что вы начинаете амбициозно смотреть на свое будущее. Если ранее вы могли довольно-таки упрощенно видеть свое будущее, то сейчас может появиться много желаний, планов и целей, которые вы хотите достичь в ближайшее время. По сути, не подавляйте в себе это качество. Именно ваши желания, ваши амбиции помогут вам объединять вокруг себя единомышленников. И именно будучи частью команды, вы становитесь сильными. Для вас важно не ощущать себя одиноким. Вам важно знать, что вокруг вас есть люди, которые готовы вас поддержать и быть с вами заодно. Овны. соединение Юпитера и Плутона происходит в вашем десятом секторе, который обозначает карьеру и жизненные цели. Поэтому вы на этих темах и будете фокусироваться. Данное соединение может сменить вектор вашей деятельности. Для многих это может быть увольнение. Вообще соединение Юпитера и Плутона дает желание быть финансово независимым, поэтому вы можете принять для себя решение работать сами на себя, быть предпринимателями. В целом, соединение Юпитера и Плутона в Десятом Доме дает также желание преодолевать любые препятствия. И с одной стороны это хорошо, но это может также проявляться не совсем в плюс. Например, вы определите для себя какую-то преграду, препятствие, и будете фокусироваться на том, чтобы ее преодолеть, но на самом деле это может быть абсолютная мелочь, которая только и может то делать, что отвлекать ваше внимание, но на самом деле повлиять на ход ваших дел эта мелочь не сможет, поэтому старайтесь все-таки оценивать масштаб катастрофы правильно и не фокусируйте свои свое внимание на том, что не является для вас важным. По сути, соединение Юпитера и Плутона в десятом доме позволяет вам поставить личный рекорд в плане заработка. Начинается все с того, что возрастают ваши финансовые амбиции, но на самом деле данный аспект может позволить вам по-настоящему зарабатывать очень много. Тельцы, соединение Юпитера и Плутона происходит в вашем девятом доме. Оно позволяет вам избавиться от ограничивающих убеждений. Это очень хорошее соединение для того, чтобы развивать свою экспертность. Очевидно, что вам сейчас очень важно вдохновлять других людей, ощущать, что на вас равняются, что за вами идут, вы можете ощущать большую потребность в том, чтобы вас хвалили, подбадривали, чтобы на вас равнялись. Это соединение делает очень сильный акцент на теме образования. И вы можете параллельно обучаться сами и обучать других. В любом случае вам важно работать с информацией, получать новые знания. Именно это будет вас вдохновлять идти вперед. Также по данному соединению может возникнуть необходимость решить какие-то важные бумажные вопросы, уладить бумажные дела. Может возникнуть необходимость съездить в другую страну. Это может быть также связано с работой. Близнецы. Соединение Юпитера и Плутона происходит в вашем восьмом доме. Это значит, что в вашей жизни могут возникать Кризисные, стрессовые ситуации, которые для того появляются, чтобы изменить ваши убеждения. Чем больше вы ощущаете уверенность и непоколебимость в каком-то вопросе, тем больше вы можете начать в этом сомневаться. На самом деле данное соединение говорит о том, что вам нужно менять приоритеты и ориентиры. Также... По данному соединению вы можете получать финансовую помощь и поддержку от других людей. По сути, вам не стоит полагаться только на себя. Вам нужно позволить, чтобы о вас заботились другие люди и позволить себе принимать помощь и поддержку от других людей также отличительной особенностью данного соединения в восьмом доме является то что оно определенно освобождает место для чего-то нового поэтому поначалу вы можете воспринимать это как период потерь но на самом деле Пришло время обновить вашу жизнь и по-другому посмотреть на то, что вас окружает и на свои ценности. Раки. Соединение Юпитера и Плутона происходит в вашем седьмом доме, поэтому вы будете автоматически притягивать к себе влиятельных людей. Если вы состоите в браке, то либо у вас произойдет переоценка ценностей в браке, либо 2020 год станет годом, успешного старта бизнеса вашего партнера в целом для раков сейчас наступает такой период когда им хочется быть на публике когда им хочется взаимодействовать с людьми и ощущать себя авторитетом в глазах других людей пусть это будет и небольшое количество людей также данное соединение может говорить о начале нового финансового цикла в браке а также на то что Новые финансовые цели в браке будут объединять вас с партнером, То есть, по сути, вы будто бы совместно будете расти в финансовом плане. И этот год однозначно будет стимулировать вас зарабатывать больше и позволять себе больше. Львы, соединения Юпитера и Плутона происходит в вашем шестом доме. В первую очередь вы будете ощущать большое количество работы, задач рутины. На первый взгляд, это могут быть какие-то не самые важные задачи, но они будут необходимы. Их обязательно нужно будет решать. И это хорошее время для того, чтобы нанимать людей, которые будут на вас работать, создавать свою команду. Шестой сектор — также отвечает за здоровье, поэтому в вашей жизни может начаться новый цикл, связанный с вашим отношением к самому себе и своему самочувствию. В целом, ваша работа и то, как вы выполняете свои обязанности, будет привлекать внимание других людей. И это именно тот критерий, по которому будут оценивать вас, насколько вы хорошо выполняете то, что обязаны выполнять. Поэтому в первую очередь я бы советовала вам серьезно подходить к своим обязанностям. Девы, соединение Юпитера и Плутона происходит в вашем пятом секторе. Поэтому оно может способствовать решению какой-то эмоциональной проблемы, которая есть в вашей жизни. Это может быть решение проблемы в отношениях или проблемы, связанные с вашим ребенком. Соединение Юпитера и Плутона может очень сильно подталкивать вас начинать собственный бизнес, увлекаться творчеством. В целом, данное соединение однозначно даст вам понять, что вы не готовы заниматься тем, что не приносит вам удовольствия. Поэтому для многих это соединение может стать толчком, искать... Эм, то направление деятельности, которое будет приносить вам удовольствие и финансы, конечно же. Возможно, вам стоит закончить курсы, подучиться для того, чтобы полноценно начать работать в какой-то новой для вас сфере. Но, безусловно, на первом месте должно быть то, что вам нравится это направление. Весы соединение Юпитера и Плутона происходят в вашем четвертом секторе. Это значит, что 2020 и 2021 год подходят для финансовых вложений, инвестиций в недвижимость, в земельные участки. Это прекрасный период для того, чтобы оказывать помощь и поддержку родителям, а также скажем так, решать вместе с ними какие-то важные финансовые вопросы. Кстати, по данному соединению вы можете начать семейный бизнес, либо это будет для вас удачное время для работы на дому. То есть вы можете прям открыть новую возможность работать удаленно или выполнять какие-то задачи, находясь дома. Данное соединение также говорит о том, что, скорее всего, вам нужно будет решить важные бумажные вопросы, связанные с темой недвижимости. Скорпионы. Соединение Юпитера и Плутона происходит в вашем третьем секторе. Это значит, что этот год и следующий идеально подходит для инвестиций в автомобиль. Это очень хорошее время для покупки автомобиля, а также для инвестиций в свое собственное развитие в обучение это замечательное время для того чтобы обзаводиться новыми контактами много общаться с людьми для скорпионов этот год может принести переезд смену обстановки в целом вам нужно обязательно быть открытыми к общению Нельзя замыкаться в себе, нельзя засиживаться дома. Движение — это жизнь, это ваш девиз на ближайшие несколько лет. Стрельцы. Соединение Юпитера и Плутона происходит в вашем втором секторе. Поэтому вы очень сильно ощущаете влияние этих двух планет именно на тему финансовой заработка. Поэтому у многих стрельцов 2020 год может дать смену направление деятельности смену работы это может быть открытие собственного бизнеса уход в свободное плавание в плане работы взять на себя ответственности за свою жизнь в целом данное соединение также дает большой интерес к теме финансов вы можете изучать как правильно себя вести с финансами вам может быть интересно заканчивать курсы, которые имеют отношение к тому, как правильно зарабатывать и распоряжаться деньгами. В принципе, данный аспект говорит о том, что вы готовы тратить очень много денег на свое развитие. И именно это позволит вам в будущем иметь надежный фундамент в виде нового направления деятельности. По данному соединению вы можете также получать финансовую помощь, возврат долга можете и сами одалживать деньги. В целом, сама суть аспекта Юпитера и Плутона — это то, что деньги меняют руки. Поэтому действительно в вашей жизни может появиться оборот финансов. И это, безусловно, будет вам в плюс. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. А если оно полезно вам, обязательно расскажите о нем своим друзьям и родным.